Добрый день, дорогие зрители и подписчики нашего канала С вами компания Печной Мир Мы уже с 2016 года занимаемся курсами обучения печному делу Сейчас мы решили запустить благотворительный конкурс Обучим одного человека из России, из нашей Полностью бесплатно Перелет и проживание, обучение полностью берем на себя. Конкурс подходит тем, кто хочет самореализоваться, кому нужна эта профессия, у кого есть сложности с работой. Все подробности будут в описании к ролику. Читайте, изучайте, отправляйте анкеты. И желаем удачи в конкурсе!